Всем привет, с вами Дмитрий Урсул И в этом видео я хотел бы ответить на такой часто возникающий в чатах и не только вопрос О том, как можно использовать сразу два аудиоустройства Ну, по причине того, что можно банально просто увеличить количество входов, например То есть у людей есть основной интерфейс И, например, они берут второй у знакомых Или просто он как-то у них оказался И возникает вопрос, а ведь можно их оба подключить к компьютеру И использовать оба, э, возможности обеих э, карт, аудиокарт для того, чтобы записывать что-то, например, когда нам нужно записать большее количество инструментов, чем обычно а, На самом деле, ответ, конечно же, все это можно и все это очень легко делается и Я вам сейчас в этом видео покажу, как это делается Для этого нам нужна утилита, настройка аудиомиди, которая вот находится у нас здесь В программах, утилитах и вот, собственно, эта программа когда вы ее открываете у вас э, тут есть возможность открыть MIDI студию посмотреть все свои MIDI устройства и также конечно же аудио устройство то есть он показывает все что у нас подключено в данный момент к лоджику у меня здесь есть несколько виртуальных э, девайсов которые я создавал с помощью программы loopback но сейчас про них говорить не будем вот физически подключенные устройства у меня по сути три штуки это мой основной интерфейс э, rme fireface э, также я подключил Euh, микшер behringer xair euh, x18 ну еще у меня здесь веб-камера подключена ну, в общем основные вот эти мне два девайса и я тоже уже их использовал как агрегатное устройство сейчас я расскажу что это такое для того, чтобы... То есть для чего это в основном нужно? Конечно же для того, чтобы в первую очередь увеличить количество входов и выходов а, То есть для того, чтобы это можно было использовать вот в каких-то таких полевых студийных а, условиях Или для того, чтобы вам быстро нужно вот как-то расшириться а, Вы подключили там какие-то новые девайсы Или вам нужно сразу записать несколько элементов одновременно И ваша обычная карта там двух с двумя входами, просто не справиться. И вам нужно, соответственно, взять, например, у друга еще одну карту и их друг с другом слинковать. И Mac это позволяет вот с помощью вот этой вот утилиты. То есть, что здесь происходит? У нас здесь внизу есть плюсик. Мы можем вот здесь нажать, создать агрегатное устройство. То есть, в чем его суть? В том, что оно собирает в себе оба устройства или даже три устройства, неважно. Я вам сейчас покажу уже на примере созданного, вот у меня используется, потому что мне не хватает запасов Fireface, хотя здесь довольно много входов, у него и даже есть адат-расширители, аж 16 каналов, и я их все уже задействовал. Но про свою студию как-нибудь вам отдельно покажу, расскажу, для чего у меня столько входов. Но так или иначе, мне пришлось подключать еще и Behringer, в котором есть 18 дополнительных входов, и я их объединил вот в такой единые Агрегатное устройство, которое называется WTR Patch И у него, видите, 48 входов, 48 выходов И очень легко, то есть вы, когда вы вот создали вот такое агрегатное устройство Вы здесь вот в настройках его можете указать Из каких физических устройств оно будет состоять То есть у меня здесь стоит галочками Fireface, естественно, это мой основной интерфейс И стоит также x -Air. Все остальное я не использовал Но если нужно, можно, конечно же, использовать И в чем здесь э, интересный момент Первое. Вверху нужно обязательно выбрать, кто задает э, частоту. То есть, имеется в виду, когда вы работаете в 44 кГц, а в 48 кГц. То есть, кто-то должен управлять другим устройством то есть они не могут работать в рассинхроне потому что просто цифровой звук то собьется и лоджек работать, ну и вообще любая система не сможет работать адекватно. Это как бы основа, скажем так, аналога цифрового преобразования. Поэтому всегда должен быть кто-то, кто задает частоту, а остальные под него подстраиваются. Вот у меня, например, Fireface также задает частоту для внешних адат-преампов, которые у меня работают как стерео, не стерео, точнее, как входовый расширитель То есть вот эти вот адаты у меня внешние преампы, и они тоже подключены по адату, который синхронизируется с основным Fireface. И вот, соответственно, здесь я указал, что у меня вот этот XR, то есть у меня тактовый генератор Fireface, и, соответственно, XR ему подчиняется. То есть, если Fireface переклю переключится в какой-то момент на 48 килогерц потому что Logic его переключит, то и XR тоже переключится на 48. Единственное тут важно понимать, что ваши устройства должны поддерживать одинаковое количество возможностей по тактовой частоте, потому что есть устройства, которые например, поддерживают только 44, 48, а при и 88 уже не поддерживают. И тогда мог быть нюансы. То есть вы должны это заранее, заранее знать. Но 44, 48 как правило все поддерживают, поэтому как минимум эти две частоты у вас точно работать будут. И далее вот здесь у вас матрицы есть входов, вы можете ее, кстати, вертикально отобразить, может быть даже удобнее будет где вы просто видите физически, как у вас будут распределяться вот в этом агрегатном устройстве ваши входы. То есть вы видите, что у меня вот сперва идет, идут все входы от э, RME-шки, то есть вот идут аналоговые входы, микрофонные, цифровые, потом все вот 16 адатов, И начиная с 31 у меня начинается Behringer, то есть начиная с 31 у меня идут вот эти вот дополнительные 18 входов, которые есть у Behringer. Ну и можно здесь вот переключать фокус внимания, э, и смотреть то есть на, на, что у нас как бы самое основное но сейчас у нас под устройство xr 18 он собственно вот отдельным цветом выделен потому что он подчиняется тактовому генератору а именно fireface face ну, но думаю что с этим понятно я максимально так подробно объяснил чтобы вы просто понимали как это работает то есть здесь больше никаких действий делать не нужно вы просто это подключили один раз настроили и дальше что вам нужно сделать это зайти просто в логик и в девайсах убедиться что вы выбрали именно этот агрегатный девайс. Я, на самом деле, использую его только как input, то есть мне нужно, э, нужно этот э, агрегатное устройство только для входов, для расширения количества входов. Для output вы можете продолжать использовать ваш основной интерфейс, это никак не влияет на работу вот этого агрегатного устройства, поэтому я оставил 802 э, как основной свой у, э, девайс для вывода звука, но для input выбрал именно VTR патч, э, который у меня является основным. И после этого я могу использовать любое количество входов из тех, что у меня э, позволяет агрегатное устройство Но есть один нюанс, смотрите, я сейчас наведу на input, и мы видим, что у меня здесь есть только входы до 30-го, то есть дальше нету Такое бывает после перезагрузки системы, когда вы включили два девайса, они вроде видны, но нужно logic, скажем так, перелинковать с этим устройством То есть позволяет просто э, смена буфер-сайза, сейчас я покажу, э, как это работает вот мы применили, давайте посмотрим И вот теперь инпутов стало больше гораздо То есть у меня, видите, было только 30, а стало 48 То есть иногда, после перезагрузки системы, даже несмотря на то, что у вас инпут девайс выбран в TR патч ну ваш агрегатное устройство бывает такое, что в лоджике все равно не видны все входы, поэтому просто поменяйте размер буфера, он обновит настройки сам лоджик уже и обновит соответственно количество входов. То есть вы, я например, могу прилагаю вот уже использовать входы с баренджера. Ну что ж, надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно попробуйте, если у вас есть несколько аудиоустройств внешних, это поможет реально расширить ваши возможности по записи. Ну и возможно, когда-нибудь вообще в принципе пригодится, выручит это функция так что надеюсь что было понятно обязательно подписывайтесь на наш youtube канал потому что здесь выходит теперь два раза в неделю новые видео по различным темам связанным с лоджиком связанным с электронной музыкой с живой музыкой с плагинами и много-много чего мы еще для вас готовим также подключайтесь к нашему telegram чату все ссылки в описании мы там с вами общаемся. Собственно, оттуда я беру такие самые интересные вопросы. И на них записываю в том числе вот такие вот видео-ответы. Поэтому тоже можете участвовать и задавать какие-то такие насущные вопросы. И я, естественно, постараюсь на них вот в таком видеоформате ответить. Ну что ж, всем успехов в творчестве. С вами был Дмитрий Урсул. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока.